были две девочки рукодельница да линейца рукодельница рано вставала до да за дело принималась много у ней работы и печку и стопить. и дом прибрать и тесто замесить И за водой к колодцу сходить. А пока в постельке лежит, потягивается, сбоку на бок переваливается. Встанет мачеха рукодельница. Родная мать ленивицы И первым делом смотрит, что делает падчерица Что медленно работаешь? Я тебе не родную, полю, кормлю, одеваю, ну? Строгая у рукодельницы мачеха Ну, а с ленивцей, конечно, она поласками Что ж ты не спишь, голубушка? Да спать не хочется Что ж ты не спишь? не хочется. Ну, пойди к окошку, мух посчитай. Ой, надоело. Жил на дворе у девочек глупый щенок. Вот из-за него-то вся история и получилась. Вздумалась ленивица его подразнить. Где случится? Упустила ведерко в колодец, да не по своей вине. Что теперь мать скажет? Что случилось? Вот она ведерко упустила. Сама ведерко упустила, сама и доставай. И без ведерка на глаза не показывайся. очень разгневалась, мачеха. Ступай! Сейчас же ступай! Лезь в колодец! Лезь! Что тут поделаешь? Страшно лезть в колодец, а мачеха еще страшнее. Придется ведерко доставать. Бедная рукодельница. Что-то с ней будет. Что за чудеса? Наверху лето, а здесь зима. Холодно рукодельнице, а ничего не поделаешь, без ведерка не смеет вернуться. Вот так и пошла она по тропинке и повстречала зайца. Здравствуй, девочка. Почему ты так одета? Разве ты не озябла? Озябла? Я тоже. Ой. Никак не отщепнул кору, так примерзла. Спасибо. А зачем ты пришла? Я еще своя ведерка. Хм. Ведерка. Иди по этой тропинке, пока не дойдешь до трех сосен. Спасибо, пожалуйста. Отправилась рукодельница дальше. Недалеко отошла и встретила кого? Да сами видите. Здравствуй, девочка. Почему ты кашляешь? Я простудился. Вода замерзла, вот я и ел снег. Разве ты не знаешь, что снег нельзя есть? Вот, возьми мой платок, отвяжи горло и беги домой. Спасибо. А зачем ты пришла сюда? Я ищу свое ведерко. Иди по этой тропинке, а как выйдешь, на опушку. Там и найдешь свое пиджак. Спасибо. Послушалась рукодельница медвежонка, пошла дальше и вдруг увидела дом. А перед домом самого Деда Мороза. Арабела рукодельница. Не знает, что сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ты, ведерка в мой студенец, упустила? Я, а? Марос Иванович. О, да ты, я вижу, знаешь, кто я. И не страшно тебе. Страшно, Марос Иванович, не бойся. Я старик строгий. Но справедливый, посиди у меня, пока я вернусь, похозяйничай, а там может и ведерко твое отыщется. Совсем забыла рукодельница про хозяина дома, а он уже вернулся. Добро пожаловать, Марус Иванович. <свист> <свист> а -а -а -а. Спасибо тебе. Утешило старика, а вот твое ведерко. А вот и еще. <свист> а, а теперь проси, чего хочешь. Сделайте так, чтобы в лесу стало теплее, чтобы птицам и зверушкам не так холодно было. Э, будь подковырен. Сделай так, чтобы в лесу стало теплее. Долго рукодельница добиралась до Мороза, а как на своем дворе очутилась, и сама не знает. Оглянулась, а навстречу ей уж бегут мачеха с лимилицей. Не ждали они увидеть рукодельницу такой красавицей. Сейчас же говори, откуда взяла? Позавидовала мачеха рукодельница, решила и родную дочь за подарками отправить. Не бойся, бери больше! У. Камней драгоценных набирай! Не знала, что взять! Уж я-то наберу! Ой! Ой, Ой. Вот ленивица оказалась в том же лесу. А вот и знакомый наш зайчонок. Девочка! Оторви мне кусочек коры. Мне не дотянуться. Как бы не так. Захочешь, сам дотянешься. Говори лучше, где мое ведерко. Вон ты как? Иди по тропинке до трех сосен. Ну, кого теперь встретить линейца? Медвежонка? Да, да вот он. он. Здравствуй, девочка. Дай мне свой платок повязать горло. <как> я простудился. <как> Ишь, чего захотел, так я тебе и дам платочек-то Я к Деду Морозу за подарками спешу. Где его найти? <как> Иди по тропинке до опушки леса. Там ты и найдешь Деда Мороза. Девочка, рассказывай, что тебе надо было? Я ведет на свое в колодец опустила и пришла к тебе за подарками. Ну что ж, хочешь подарки получить, сперва иди в терем, похозяйничай. Что ж ты печь не разожгла? А дров-то нет? Ты дрова принеси. Ничего не поделаешь, пришлось старику достать дрова, да растопить печь. Ну, а хлеб печь ты умеешь? Нет. У меня шуба порвалась. Ты бы починила ее. Ручки только портить такой работой. Для чего ж ты пришла? За подарками. Ну, что ж, я тебя награжу. А еще чего ты хочешь? Золото, до бриллиантов. Выбирай, что тебе по душе. Вот тот самый большой! Ведерко забыла! А ну тебя! дорогой. Да что это? Неужто ну, ледышка? Верно, тает? Так ни с чем и осталось ленивица. Тут и сказки конец. А вы думайте, гадайте, что здесь правда. Что неправда, что шутки ради, а что в наставлении.